Итак, добрый день, уважаемые коллеги. приветствую под ваши бурные аплодисменты всех, кто собрался сегодня эту студию. Повод у нас сегодня не очень обычный, потому что дискуссионные встречи проходят не очень часто в этом зале. Так получается, что в основном здесь проходят мастер-классы, сессии вопросов-ответов. А дискуссии, острые дискуссии, тем более на политические, околополитические темы не часто. Наверное, это обусловлено и спецификой учебного заведения, где, в общем, не о политике в основном говорят, а о неких знаниях. Но сегодня и политическая тема, и знания о политике, и некие опыты, которые связаны с политической, около политической деятельностью, вполне будут, я думаю, гармонично смотреться в этом зале, о чем нам расскажут и помогут разобраться, с чем нам сегодняшние наши гости, которых я также под ваши аплодисменты с удовольствием приглашаю сюда на эту сцену. Ленар Фанильевич Файзудинов. <плодисменты> Теория Дарвина. Пожалуйста, вот ваше красное кресло. Артем Вячеславович Прокофьев, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, Ваше кресло. И Марина Юткевич, известный журналист, обозреватель, обозреватель на политические темы в том числе. Пожалуйста, ваше место и ваши аплодисменты, потому что коллега, я думаю, заслуживает бурных аплодисментов. Тема, я уже начал ее немного презентовать. Современной медиакоммуникации как инструмент манипулирования субъектами политики. Звучит очень серьезно, очень наукообразно. Я думаю, что наши гости, наши спикеры более просто, что называется, на примерах, на пальцах раскроют ее нам, разъяснят и ответят на некие наши возможные вопросы или даже возражения по поводу того, насколько это приемлемо, насколько это распространено, что за этим стоит, возможно ли вообще без этого. И если позволите, Артем Вячеславович, я начну с вас, первый вопрос адресую вам как уже такому состоявшемуся политику, и в этом смысле можно вас назвать вполне состоявшимся политическим манипулятором. Номер один в этом зале, наверное, да? Поаплодируем, потому что не каждому удается это делать на просторах страны. Вы так это изящно делаете и в Татарстане, и уже где-то там, вот далеко в Хакасии, да, если не ошибаюсь. Чего только уже мы не видим в ваших социальных э, сетях, да, где вы работаете и какую роль вносите в те или иные политические компании. Так вот, э, возможно ли политика без манипуляций? Э, и что с вашей точки зрения есть искусство манипуляции в политике? И зачем вообще все это нужно? Ничего что, так глобальный вопрос, давайте на него конкретный ответ ну, во-первых, да, меня очень смущает, вот я действительно, как зашел в это здание, мне э, до вас еще по-моему три человека тоже сказали, что я манипулятор. Вот, ну, с таким вообще я сталкиваюсь впервые, чтобы меня, мнение, меня, меня, так характеризовало, нет, мне кажется, как-то предварительно оно уже сформировано. Я на самом деле манипулятором, конечно, себя не считаю, и мне кажется, это, вот, на самом деле в определенной мере такой миф что э, сейчас вот как-то вот эти новые технологии, они позволяют манипулировать э, людьми, да? На самом деле я вижу это немного по-другому. Как раз-таки эти технологии, они э, сделали наше общество больше, более открытым, и у нас есть больше каналов взаимодействия, и это уже не односторонняя коммуникация, вы хорошо это знаете, поэтому это, наоборот, не манипуляция. Манипуляция — это как раз телевидение, это радио, где односторонний канал, и вам какую-то информацию постоянно вкладывают в голову. Здесь же у вас есть много каналов. Вы сами можете с людьми, которые что-то обращают вам через социальные медиа, тоже им писать. Свою точку зрения отстаивать. И в конце концов у вас есть выбор, он очень широк. Поэтому здесь, напротив, не манипуляция, это новое общество, и это гражданское общество, в лучшем смысле этого слова, Общество наше, благодаря вот этим возможностям, которые сегодня есть, оно меняется. И если уж говорить о манипуляциях, да, как вы этот вопрос поставили, то тогда у нас сегодня общество изменилось каким образом? Если раньше у нас были центры манипуляции, которые находились под контролем политической власти, да, это прежде всего такие ключевые СМИ, то сегодня... Каждый человек стал манипулятором, понимаете? То есть если это с такой точки зрения рассматривать, то тогда можно и обо мне говорить э, таким образом. Потому что сегодня у каждого есть смартфон. Я уверен, в этом зале у каждого. Вот. Есть кто-нибудь, у кого нет смартфона в этом зале? Ни одного человека, вы видите? То есть они все э, вооружены в полной мере. То есть если есть смартфон, этот человек не только потребляет информацию, он ее может и созидать, может свою точку зрения транслировать. Ведь то, что произошло, на самом деле, вот про Хакасию можно говорить. Да? Конечно, там мы увидели, как социальные медиа, они уже играют большую роль, чем там региональное, по крайней мере, телевидение и средства массовой информации региональное. Это очевидно. А с федеральными пока вопрос открыт, хотя там вы знаете, что федеральные СМИ работали против лидера гонки, кандидата Коновалова. Тем не менее, он победил. А, но и это и происходит у нас в Татарстане, который часто воспринимается как такой вот консервативный регион. Вот смотрите, я этот пример а, привожу, я не знаю, слышали ли вы его или нет, но мне кажется, это, это очень важный пример, и он не только политический, что очень значимо. Да? Речь идет об обсуждении генерального плана Казани, которое состоялось в прошлом году. Вот предыдущий генеральный план обсуждался 10 лет назад. И вы знаете, когда сегодня э, произошли эти обсуждения, у чиновников мэрии, у них действительно, я вот с ними общался, у них были вот такие очень удивленные глаза. Они говорят, что происходит? Вообще, как так люди действительно обсуждают генеральный план? Вот дети, они приходят со своими альтернативными предложениями, они самоорганизовываются в какие-то группы, поделились там на части, кто на какие слушания пойдет, кто готовит документы, кто отправляет запросы, кто там э, приходит на круглый стол, кто идет на прием к чиновнику. То есть это произошло всего лишь за 10 лет. И э, им говорили, чиновники мэрии, говорят, Вы послушайте, но это было в прошлом генеральном плане 10 лет назад, это же просто оттуда взяли. Они говорят, нас не интересует, что там было. Мы сейчас это увидели, мы это обсудили у себя там, в поселке, я не знаю, там, в э, доме, в подъезде. И нас это не устраивает, мы хотим по-другому. Вот наша альтернатива. И... И знаете, чиновники вынуждены идти, и это хорошо, это есть диалог и, э, на уступке. То есть все, по сути, почти все вопросы, кроме того, тех, где завязана третья страна, это авиазавод или Газпром, они скорректировали с учетом предложений жителей. Но разве это не гражданское общество? Разве вот то, что появились такие коммуникации, это манипуляция? Нет, я наоборот считаю, это совершенно новое общество, э, которым мы уже живем. Это не будет будущее, да? это уже настоящее. Спасибо. Поддержим. Я пока воздержусь от вопросов, которые возникают в связи с вашим выступлением, для того, чтобы мы могли услышать точки зрения еще ваших коллег, наших спикеров. И если позволить, я вот Марине бы передал слово. Я Извиняюсь, что безочистно. У нас у журналистов так принято, у нас нет точечки, да? Мы всегда как-то по имени, по имени всю жизнь, да. Вот э, ваша позиция по обозначенному кругу вопросов, ваш взгляд на это. Тем более, что вот нас, кстати, медийщиков, особенно журналистов, обвиняют э, как главных манипуляторов, особенно в ходе политических кампаний. И даже сейчас то, что было сказано, вот телевидение, радио, да, вот это манипуляции. То есть пропагандисты, короче, э, ваш взгляд. Ну, вообще для меня вот предложенная тема была большим сюрпризом. То есть я хотела скромно посидеть, помолчать и послушать, потому что это такой новый поворот для меня. Такое а, неожиданное переживание. Это, оказывается, СМИ и массовые коммуникации прессуют и давят на власть. До сих пор я полагала, что как-то вот оно все иначе. И хотела, значит, скромно помолчать и послушать более опытных товарищей, но теперь я, мне кажется, что мы все примерно одинаково понимаем вот этот а, дискурс, да. А, и, ну, хотелось бы, конечно, чтобы кто-то был с другой стороны, мы с Артёмом, как правило, более-менее одинаково относимся к тем вопросам, которые обсуждаются. Но я просто хотела, вот как я для себя понимаю, обозначить... Место СМИ и социальных э, коммуникаций, ну, социальных источников, социальных сетей, а вот э, в жизни общества. То есть мы все знаем, как Европейский суд определил да, сторожевые псы, демократии, Но а для меня просто как только я вошла в это здание, я вспомнила, когда я училась в университете, это здание было клиникой. То есть мы реально лежали больные, у нас была практика, поскольку мы, значит, будущие медсестры запаса были. А, так что, да, я бывшая, будущая медсестра запаса. И вот как раз на этом втором этаже были палаты. И в палате, если я не ошибаюсь, слева от центральной лестницы, вот здесь вот где-то, это была палата на несколько мест, но там лежал один человек. Я до сих пор помню его фамилию, Карташов. У него была м -м, желтуха. То есть это не был инфекционный гепатит, у него просто непонятно почему разрушал печень. То есть ну, ему делали симптоматические какие-то дела, но определить причину, но этого не могли. То есть это не были наркотики, это не был алкоголизм, это не была инфекция, а это было вот. То есть он просто лежал весь желтый и умирал, и все знали, что он умирает, и он знал, что он умирает. А вопрос был времени, никто ничего не мог понять просто скромно обходили стороной. Вот а, в отсутствии а, честных СМИ и социальных коммуникаций государство — это вот такой гражданин Карташов, который ну, просто умирает. Почему? Никто не знает. Обследовать существующими а, в, в возможностях государства и в парадигме идеологическое государство средствами его невозможно. Почему ему плохо, вот господа доктора из власти, они не могут никак понять, они думают, что может быть еще что-то запретить, да, ну, может быть кислород ему прекратить давать, может он тогда как-то очнется, взбодрится и пойдет поискать кислород самостоятельно. Вот, СМИ и медиакоммуникация это возможность поставить нормальный диагноз. Мы иногда думаем, что мы сами его ставим, но а, на самом деле наш диагноз не полный. Скорее, мы вот, а, должны правильно описать симптомы и а, позволить нашему читателю пойти дальше, то есть рассуждать, почему так. Может быть, тогда среди наших читателей окажется кто-то, кто сможет достать это лекарство или заставить кого-то достать это лекарство. Вот Артем Валерьевич, например. То есть, вот таковы наши полномочия, как я их представляю. Спасибо. Ну, вы... что, Артем Вячеславович не расстраивался. Я все-таки манипуляторами не только вас называю, вот, Ленар Фанильевич, вот, это ведь не только теория Дарвина, это и Российская ассоциация по сообщественностью, с общественностью да, в вашем лице. Вот уж, казалось бы, тоже один из центров, который профессионально занимается в том числе и манипуляциями, потому что часто задачи ставятся такие. Из точки А дойти в точку Б по неизведанному пути. И чтобы дойти все-таки в эту точку, приходится применять самые разные технологии, в том числе и манипуляции. Итак, ваш взгляд на то, насколько это присутствует, насколько это допустимо и насколько это неизбежно в политических технологиях, при политическом движении. Спасибо. А можно я отреагирую на предыдущие реплики и объясню Артему, почему мы считаем его манипулятором. Все очень просто. Вообще история манипуляции в России придумала коммунистическая партия они изобрели государственную программу манипуляции. Они заложили основу для этого явления как для системы отношений с, с гражданами. Да? И эта история, когда мы э, рабочим передадим власть, а крестьянам дадим землю, это же гениальнейшее изобретение манипулятивное. Когда э, рабочим не дали власти, а крестьянам не дали земли. И э, Артем, конечно же, как политик, существует в лучших традициях, в лучших практиках коммунистической партии. И в этом смысле я им восхищаюсь. Потому что ну, он один из самых активных депутатов Государственного совета, один из самых активных, может быть, граждан социальной сети, и он крайне активно использует приемы манипуляции. Я давно Артем лично знаю, давно читаю его Инстаграм, пару заголовков оттуда зачитаю, и скажите мне, что это не манипуляция. Его пост начинается. Как можно потратить миллиарды рублей из федерального бюджета, выделенных на помощь людям, так, чтобы люди вас возненавидели? Сама постановка вопроса предполагает ответ: никак. И что все сделано плохо. Дальше ты не читаешь. Но сразу формируется понятное отношение к тем людям, кто. Да, это разве не правда? За... Вот самое интересное. Это чистая правда. Вот классический прием коммунистической партии в манипуляции говорит о том, что это правда. Спасибо. Второй пост. Про парня, которого избили в Тульской области. Тульская область, Татарстан. Как они связаны? Я понимаю, что Артем крайне сердобольный человек и помогает в том числе гражданам Тульской области. Начинается текст со следующего. Дорогие друзья, помните, как полсотни членов спортклуба из Подмосковья прибыли в Татарстан на слушание Васинова? для убеждения в необходимости и безопасности мусоросжигательного завода. Как тогда рассказывали экологи, именно эти гости выкручивали руки, вытаскивали из толпы, отталкивали от дверей. В общем, вели себя как настоящие бандиты. Сюжет завязывается вот про Осинова. А дальше следует в качестве иллюстрации активист и блогер Алексей Риттер из Тульской области. Нет, ну вы читаете Просто текст. Подмена, вы конечно. зачем? Почему подмена? Если вы читаете хорошо. фрагмент хорошо. текста... Я и... дочитаю до конца, хорошо. Угу. Однако выясняется, что силовые методы продавливания так называемой мусорной реформы широко шагают по нашей стране. То есть сначала про Осиново, а потом это широко шагает по стране. Это прям классика просто, когда открываешь любую книжку по манипуляции, прием называется подтасовка фактов. Вот это классический, классический. В чем подтасовка? Вот просто вы скажите, пример. в чем подтасовка? совершенно дикий случай произошел в городе Суворов, Тульской области. Совершенно дикий, то есть случай еще не рассказан, но он уже дикий. Был жестоко избит местный активист и блогер Алексей Риттер. Может быть он там по пьяной лавочке подрался, Артем. Мы-то откуда мы знаем? Я ваш подписчик. Нет, Я же не видел подождите. следственных документов. Там есть ссылка Дальше. на видео, где он все рассказывает. Мы общались с ним. Ну зачем вы передергиваете? Вот вы передергиваете факты. Следующее. Сейчас, вот смотрите Следую. внимательно, подождите. Следующее, смотрите. Дорогие слушатели, он берет фрагменты текста. Смотрите, Дается, Почему знаю, места, места у детских поликлиник превратились в капканы для автомобилей? Места у детских поликлиник превратились в капканы для автомобилей. Артем, какие капканы? У вас есть ребенок, кстати? Есть. Да? да. Вы ездите в поликлинику? Конечно. За рулем ездите? Да. Где вы там видели капкан? Послушайте, а, вот я вам могу сказать, что все, что там написано, это правда. И это обращение людей, это я реальная знаю, ситуация. Мне, мне вот так нравится не вмешиваться смотрите, в это, это вот так смотрите, вот, это хорошо, зажигает очень, но все-таки, вот да, хорошо. Если бы он, он работает, мы знаем на кого, значит, если бы там написало, значит, э -э -э, аварийное жилье, Аварийное жилье мы все делаем правильно, а то, что там люди недовольны, то, что их выселяют на улице, ну это просто они сами виноваты, что мало зарабатывают. Там это была бы не манипуляция, а хороший текст. Понимаете? Слушайте, я это сказал, сейчас нет. Это ну, был бы хороший смысл. Что он классический манипулятор с историей отсюда в 100 лет. Давайте да. вернемся к исконному вопросу. Да. Мы, мы должны иметь в виду, да. что теория Дарвина. А в кое имеет честь работать наш третий участник, регулярно получает подряды от правительственных организаций Республики Татарстан на проведение разнообразных мероприятий. И это, насколько я понимаю, в общем, единственный, ну, главный источник дохода теории Дарвина. Поэтому вот мы с вами... Вот еще один пример манипуляции, вещи, когда да? человек не да, знает да, сути да. вопроса, просто наделили меня какими-то несуществующими качествами. Что единственным моим источником дохода Главное. являются какие-то проправительственные мероприятия. При том, что фактически, фактически а нас вы говорят? как средство поздравляет вот на военные раз. разговоры со всеми. Чуть, да. Если чуть фактчеки, спокойней, то, то все-таки вопрос Почему вы вы говорите, что так? То есть вы это делаете по собственной инициативе да. и вопрос звучал. Без взялка, и а возможно ли Катарстана вообще без, без манипуляций? То есть, понятно, всех мы объяснили, никто не отмылся. Живым не выйдет. Но даже вот, ну, манипуляция, ну, скажем, вот как убедить человека, ну, скажем, следить за своим здоровьем. Ну, нужна какая-то манипуляция. Все мы умрем, но кто-то попозже, да. И тогда ты понимаешь, я хочу быть в рядах тех, кто попозже. И, следовать, должен сходить, например, сделать прививку. Это же тоже легкая манипуляция такая, да? Вот вообще без манипуляции можно достичь некой цели. Возвращаемся к вопросу. Ну, вот есть цель у партии, есть цель у медиа, есть цель, да, неважно, кто заказчик, да, но у заказчиков есть цель, из пункта А в пункт Б, да, можно пройти этот путь, не утрируя какие-то вопросы, не манипулируя какими-то, он видите, микро, микрофон тоже манипулирует, но, значит, какими-то фактами, это безысходное состояние, когда ты ставишь себе задачу решить на глобальном уровне, то есть какую-то массу людей, надо обворожить, сделать своими союзниками. А они, правильно было сказано, у каждого свое мировоззрение, каждый сегодня носитель, в том числе и собственного контента, и производитель его. Да? А тут надо их как-то собрать, скучковать, консолидировать. Можно ли это сделать без манипуляций? Все как-то стихли сразу. Вот. Моим вот голосом давайте. бы вести спокойной ночи, а, малыши. Да, Все бы вот дремали. А, значит… То, что происходит, да, вот, та, та самообсуждение, это очень интересно, на самом деле, с точки зрения вообще, вот, э, с, скажу, самого факта происходящего. Да? То есть, когда появились альтернативные каналы коммуникации, они обрели достаточную, э, скажем так, аудиторию, то вдруг э, значит, представители э, власти они озаботились манипуляцией. Видите, вот какое беспокойство человек. А до этого, когда были каналы безальтернативные, фактически, которыми можно было э, действительно э, вот, манипулировать в полном этом смысле, все было прекрасно. Вот смотрите: я в социальных сетях пишу открыто со своих страниц. Вот, э, все могут ко мне обратиться, со мной тоже дискутируют. А они используют э, телеграм-каналы анонимные, чтобы критиковать в том числе меня. И кто из нас манипулятор? Вот кто знал, что вот дойдет. Нет, так, вот тот, кто давайте. анонимностью прикрывается, которая на самом деле это анонимность, у а, у не, маски, более, чем, нас, да, да. не да. более чем фиговый да. листочек, да? мы все понимаем, кто и что там. Вот. А, или тот, кто это делает открыто. Я считаю, что манипуляция это тот, кто скрывается за вот анонимность. С точки зрения языка мы все, мы все все понимаем, это классический прием манипуляции. Раз уж мы раз, ну, говорим про манипуляцию, давайте в языке ее фиксировать. Я с большим уважением к Артему отношусь. Да? И считаю, что он мастерски владеет и языком манипуляции, и, и крайне мастерски владеет приемом политической манипуляции. И, конечно же, он это делает исключительно в интересах своих политических убеждений. И в этом смысле, конечно, это крайне цельный политик. И политика не может существовать без манипуляции, потому что сегодня перед Артемом его электорат. В сентябре будут выборы в Государственный Совет. Артем, безусловно, желает оказаться в этом Государственном Совете. И ему крайне важны ваши голоса. И поэтому, когда он к вам сейчас апеллирует так ярко, красиво, очень эмоционально, используя манипулятивный язык, я предлагаю это подчеркивать, для того, чтобы это было честным. И когда мы декларируем честную политику, мы должны говорить о том, что вот сейчас я сказал классически классическую манипулятивную фразу для того чтобы завоевать ваше внимание и вы проголосовали на будущих выборах за меня Ну смотрите вот здесь очень важная история да? меня всегда поражает да вот что меня критикуют что якобы там значит я занимаюсь там пиаром значит, еще что-то да вот смотрите ведь политики они должны служить людям то есть Действительно, те, которые есть общественные запросы э, в обществе, мы и должны ими заниматься. Но они считают по-другому, что все должны молчать о проблемах. Э, потом, когда все-таки э, э, кто-то соизволит какие-то там мизерные проценты, их будет решаться. да, вот, Но это никоим образом не должно быть связано э, с оппозицией, как вот был пример э, с льготами на капремонт, да, когда через год вносят фактически мой же закон и принимают уже от своего законопроекта и уже принимают от своего имени. Да. Но самое главное, вот как должно это работать? Или должны быть политики, которые а, служат людям да, и на их запросы а, отвечают и предлагают решения, или должно быть, как на участке 2019 в Набережных Челнах, вот на днях опубликовали видео, где просто значит, у нас закидывают туда бюллетени и потом... У нас приходят э, молчаливые политики, правильные, которых любят э, теоредары. Бандитов на участковой избирательной комиссии, которые от КПРФ э, были наблюдателями. Нормально. Да? Вот, смотрите, Значит, мы, а, мы, кстати, смотрите. сделаем все, чтобы в да, да? 2019 Значит, году не было, как на участке что у вас 2019, не было бандитов, -го года, 2019. 2019. 2019. Как правильно. где выбрасывали там... Я думаю, только Кстати, ваши вот, аплодисменты а... могут сейчас чуть-чуть накалывать, вернуть в исходное состояние. Вы сами Артем, вспомнили. Артем, да? тема так, с капремонтом слегка. не зацепила аудитория. Сейчас. А Предлагаю это, другой а это месседж. Месседж. Кстати, к вопросу <смех> более модное, понятно, но молодые <смех> Здесь, ск здесь скорее, вот да, вы чуть ошиблись, когда сказали, что это электорат вот, соответствующей партии. Не электорат всего, не, не совсем. Это правильно, не ребят, совсем. Не, не голосуйте, голосуйте за коммунист. да? Ну я предполагаю, нет, нет, я успел их зацепить на я Не Значит, вы сами вспомнили телеграм-каналы. Давайте, кстати, вот про них раз уж, да, вспомним, как они сказали. люди сидят, Они сделают все, как надо. Значит, за вас не буду голосовать. Вот каждый политик, вот и звучало в выступлении каждого, желает обозначиться и наиболее, значит, громко, доступным языком, в том числе и посредством манипуляций, довести свою позицию до широкой общественности, в том числе обозначив и себя, не забыв себя, а что в конце концов, иначе он не под... получит поддержки. И как же так случилось, что в политической игре, в политических целях самым активным образом стал использоваться в последнее время телеграмм, где все как бы анонимно. Вот э, объясните, пожалуйста, суть этой игры, этой манипуляции, как вы ее себе видите, почему он все-таки стал популярный, в чем тогда секрет его влияния, и э, где, на каком этапе может произойти его ну, авторизация? Или все-таки он нам очень ценен э, именно в анонимном качестве и э, как в том числе очень сильный инструмент манипуляций? О, нормальный закрутил, да? Вот теперь выкручивайтесь вы. Давайте Хорошо. по очереди. Если вы меня называете анонимным Телеграм-канал? То тогда вас... прошу я... дать мне маску, я... чтобы каждому... я хотя бы в образе я... сидел я в аудитории. Каждому, каждому... Потому что я же сейчас не анонимный. Я каждому из вас это адресовал, потому что вы просто упомянули Телеграм-каналы. Да, мы же просто сейчас не называем каналы. Есть. Поэтому... А -а можете называть каналы, это всегда интересно. Они набирают подписчиков. Может быть, ребята не все каналы знают. Хотя я уверен, что они больше вашего знают каналы, и гораздо интереснее подписка у них на каналы. Вот. Ну, не такая однообразная, по крайней Значит, мере. Он вам льстит? Не это манипуляция, да? Да, это вам манипуляция. Спасибо. Не только он умеет это делать. Есть всегда запрос на спин доктора. На некую интерпретацию, на некую расшифровку. И традиционно, конечно же... Роль спиндоктора и расшифровщика любых социальных явле явлений выполняли эксперты. Это было до изобретения собственно, нового, формата, нового формата медиа. И эксперты, в общем как и во многих сферах жизни, они э, ну, годами, годами сидели на этой экспертизе, в общем-то, обладая э, правом, правом интерпретировать. Не всегда это право было э, обусловлено их профессиональными достижениями. Да? И тем более, что не всегда это право реализовывалось как актуальное право. Телеграм-каналы, в частности, позволили внести в историю экспертизы новый подход. Когда, в общем-то, любой гражданин э, получает право быть спин-доктором только потому, что у него есть телефон. Он начинает транслировать свою экспертизу, и эта экспертиза может оказаться востребованной. А почему анонимно-то? Просто сам, сам формат телеграм-каналов, это же игра, и анонимность для администраторов телеграм-каналов и вообще для этой аудитории есть часть этой игры. Это как авторская журналистика. Но, откровенно говоря же, не всегда автор там интересен, не всегда он там какой-то прям глубокий, да, он прям такой аналитик. Но иногда он бывает вот прям наделен правом некой авторской журналистики. Есть разные радиостанции, есть разные журналы, где сидят годами авторы, заслуженные, им там по 30, по 40 лет, и они значит, с какой-то регулярностью выдают свою авторскую позицию как, ну, как, как что-то ценное. Там такие правила игры. В Телеграме другие правила игры. И гражданами оказалась эта история востребована. Мы наблюдаем за Телеграмом с 2016 года, когда только появился Низ Игорь, и там было всего Несколько тысяч подписчиков. Мы тогда работали на выборах в Государственную Думу. И это стало таким интересным явлением, когда все каналы коммуникации вертикальные, скажем так, работали плохо. Появилась потребность в горизонтальных каналах коммуникации. Когда ты на территории огромной страны передаешь какие-то месседжи своим коллегам, политикам, электорату. и Быстро начала расти история с телеграм-каналами именно как форма горизонтальных связей, когда граждане могут взаимодействовать с друг другом, минуя какие-то другие каналы. Очень важно, что любые социальные сети, и, ну, и в том числе телеграм-каналы в, в этой же корзине, они лишают права монополии на информацию э, с точки зрения традиционных СМИ. И понятно, почему традиционные СМИ не приемлют, Понятно, почему в традиционных СМИ всегда есть ну, некая критика, некий троллинг, некое непонимание неприятие новых каналов коммуникации, потому что они понимают, что в этот момент пропадает самое главное монополия на то, чтобы расшифровывать а, смыслы для широких граждан. А зато у граждан появилась возможность друг с другом взаимодействовать, и информировать друг друга, минуя значит, многих администраторов. Спасибо. Тогда, если позволите, Марине, вопрос вот СМИ. Как традиционные СМИ, с вашей точки зрения, воспринимают это явление? Телеграм-каналы, мы говорим, да, и особенно их анонимность. И как вы смотрите на такую позицию, которая в последнее время часто озвучивается, что телеграм-каналы как раз и пытаются, и очень активно этим занимаются, предпринимают попытки манипулировать, как раз традиционными СМИ, навязываем некую повестку дня или некую трактовку тех или иных событий в повестке дня, ну и традиционные СМИ вынуждены находиться либо в тренде той повестки, которая им навязана, либо получать вот обвинение в том, что они просто слишком закостенелы и не воспринимают вот новых веяний. Ну, мне кажется, навязыванием информационной повестки а, занимается любой субъект информации. То есть, да, Как только что-то происходит, это тебе навязывает повестку, если ты журналист. Поэтому, ну, а, насколько я знаю, а, в традиционных СМИ а, с большим интересом относятся к телеграм-каналам и а, с большим удовольствием получает оттуда информацию, если речь идет об информации с большой радостью а, ну а, а рассуждение а, тот же низыгай в последнее время устроил такой фейс что в татарстане об этом говорит совсем неловко рассуждение это а, привилегия любого человека то есть я могу выразить просто собственное мнение а, о том что ну Авторы некоторых телеграм-каналов, их рассуждения мне интересны, потому что я вижу, что ну, эти люди мыслят. Да? А другие не интересны просто потому, что я вижу, ну, люди придумывают какую-то эту историю. Но телеграм ценен, как любой а, сегмент социальных связей, он ценен а, передаваемой информацией. Я считаю так. А устраивать по этому поводу там разборки, что, а вы просто старые, вы нас не цените, вы не способны нас понять, ну, это глупо, и это тоже манипуляция. Ну, вы не чувствуете, что телеграм-каналы э, вами манипулируют или пытаются, во всяком случае, это сделать? Каким образом? Ну, вот когда информационный поток определенный через телеграм каналы идет, и кажется, что это, ну, скажем, очень достоверный инсайт, очень проверенные ну, вот факты, по а вы скажу, как бы об этом не пишете, это вот, не говорите, да, и тем самым, ну, вот, следовательно, вы не в тренде. Мозги надо иметь. Вот, ребят, иметь? мозги надо иметь. Ну, стараться в себе их стимулировать, они на самом деле развиваются. То есть, когда вы читаете что-то, когда человек а, неизвестный вам не по имени, в телеграм-канале, в, в любом аккаунте, в любой соцсети, в любом мессенджере. Вам говорят, я знаю, как это. На самом деле у Путина сегодня был запор, и вот поэтому он вот так себя повел. Вы не торопитесь вот, воспринимать это как правду, только потому, что это модный источник. То есть информация – это то, что может быть проверено. Ну, вы не всегда можете проверить ту информацию, которая вам подается. Но отличить информацию от мнений и собственных рассуждений, это доступно любому вменяемому человеку. Поэтому <социт> все очень просто. Как можно навязать что-либо, а кроме информации? Как можно навязать мнение? Ну, можно вот пытаться сделать это. Но м -м человек, который старается... Все-таки развивать свой собственный мозг, он таким манипуляциям не поддается. Спасибо. Ну, и Артем Вячеславович. Да. Ну, первое, да, я считаю, что Telegram очень переоценен на самом деле. И здесь ну несколько причин. Во-первых, это, конечно, Никакое не горизонтальное средство, там, коммуникация, как нам сейчас рассказывал Ленар, напротив, вот даже подумайте, вы же все пользуетесь социальными сетями, то есть в социальных сетях вы можете понять, кто это, вы можете писать комментарии, да, то есть что происходит с Телеграм, вы не знаете, кто это, как правило, да, а, вот. И э, вы никак не можете это прокомментировать. То есть это вертикальное средство, на самом деле, когда на вас спускают информацию, по большому счету. Но почему так произошло, что это стало так популярно? Это первая история, это как раз-таки, что там стали, прикрываясь анонимностью, очень открыто писать. И это очень напугало власть. И поэтому туда пошли бюджеты. Вот, э, то есть э, я вот знаю... Во многих случаях бюджета, которые тратятся на Телеграм, они больше, чем на другие социальные сети. Да? Хотя, казалось бы, да? А почему? Потому что власть очень напугала эту анонимность, что про них там пишут, а они не знают, кого хватать. Вот. Поэтому они стали туда вкладывать деньги. И это, я думаю, выгодно в сегодняшний день. Прежде всего, Телеграм, его существование, вот этих Телеграм-каналов, на самом деле, в большей степени даже власти. Чем оппозиция, власть поэтому... официально запретилась игру. Ну, я, я знаю, но при этом они туда вкладывают деньги, заметьте, да? Это же ну, кажется нелогично. А, я убежден, что а, на сегодняшний момент это прежде всего как раз-таки инструмент, на самом деле выгодный, а, скажем так, действующей власти. вот и я не вижу там вот, а, большого будущего в том формате, в котором существует телеграм, его развитие, если наше общество дальше будет, а, ну, а, скажем так, развиваться, как это вот сейчас я вижу, благодаря современным средствам коммуникации. Ну, власть это в нынешнем состоянии, понятно, что она напугана, ей нужны какие-то инструменты, а, а, а когда она своего лица говорит, ей уже никто не верит, поэтому она а, пытается информацию спускать, за счет каких-то анонимных каналов. Ну и, и это тоже, этому тоже в итоге придет постепенно, скажем, на смену те коммуникации, которые более открыты. я в этом убежден. Спасибо. Спасибо. А вот у меня вот вопрос все-таки томит, поскольку я вот не зря спросил про запрет. А мы не манипулируем общественным мнением, в том числе, когда вот произносим эту абстрактную категорию власть, и преподносим ее большим массам людей как некую однородную большую абсолютно однотипно мыслящую массу такой, да? да, такой барбос вот который вот стоит на выходе никого не впускает не упускает я обязательно сейчас вам передам микрофон но вот ну, я на самом деле думаю что во первых есть общее как бы направление движения все-таки власти понятно что это разные люди но они есть А касательно запрета телеграммы ну давайте так его запретили но э, он работает да это же э, можно рассматривать с точки зрения что э, у нас там сидят недееспособные люди э, с одной стороны а с другой стороны можно это рассматривать как прием что мы привлекли к этому внимание то есть то, где власть больше всего сейчас работает со своими, значит, ну, спуском своих смыслов, выгодных ей, мы это типа запрещаем, туда люди идут, это же запрещено. А что вы там видите в итоге? Большой вопрос. То есть, поэтому здесь надо очень внимательно посмотреть, и вот этот запрет, его надо с разных сторон оценить, на самом деле. Представлю еще одного нашего эксперта, который вот сейчас подошел, Андрей Ильич Тузиков. Я прочитаю просто такая серьезная должность, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования Казанского национального технологического университета, или, как вы разрешили, просто ИЛИЧ. Вот И все-таки, короткая информация, справка. Мы начали говорить о манипуляциях, как и такой контекст возник то есть вообще возможно ли без нее обойтись особенно в политических процессах, в политических коммуникациях что и где грани допустимого когда мы говорим о манипуляциях, можно ли достичь цели не применяя каких-то соответствующих технологий были бурные споры если можно ваш взгляд, ваша позиция вот на так вот, обще сформулированный вопрос. Вы как бы вот в самом этом, наверное, топике, да, который сейчас обсуждается, в нем зашифровано как бы одновременно два очень больших смысла. Смысл первый такой, ну, необходимость уточнения понятий, как говорится, да, что считать манипуляцией. И второй – это диалектика взаимоотношений, но ну, некой такой общей теории и частных случаев, которые мы встречаем Повседневности. Но опять же, вот, если по этой логике как-то комментировать данное обсуждение, то ведь манипуляция имеет абсолютно негативную смысловую нагрузку. Да? Это, это как нечто, навязываемое вопреки интересам. Да? То есть мнение там, не знаю, или оценочное суждение, или там, инструкция какая-то, да, которая противоречит неким коренным интересом объекта манипуляции. Но сразу стоит вопрос, да, а вы знаете коренные интересы объекта манипуляции? Почему-то люди говорят, ну в стиле таких народолюбцев, народовольцев, да, а мы знаем, чего хочет народ. А вы уверены в этом? Так, и втор, ну какая миссионерская такая позиция и типа мы не допустим манипуляции, для этого создадим иные каналы коммуникации. Ну, Во-первых, на мой взгляд, мы имеем дело не столько с таким злонамеренным фактом каких-то злодеев, которые хотят увести от некой правды потребителей информации, а скорее мы имеем дело вообще с таким фундаментальным процессом, с одной стороны, а что такое информация, распространяемая по каналам СМИ? Вот не случайно тут прозвучали слова «мнение», «информация». Ведь э, в свое время миссия журналиста считалось, как вот там клятва Гиппократа, да, там, донести до читателей, слушателей, зрителей правду. Да, и не случайно, наверное, главный печатный орган в период Советского Союза назывался «Правда». И если, мол, напечатано, то это имеет свойства истинности. Да, можно было говорить, что, Кстати, это не только Советский Союз такую идеологию исповедовал. Геббельс регулярно, каждый день, в ранге министра пропаганды и культуры, собирал главных редакторов имперских газет и давал им инструкцию относительно текущей повестки дня, а заканчивал примечательной фразой. И всегда говорите правду. И только правду. Дальше следовала пауза выразительная и финальный аккорд. Но не всю. Вот это, на мой взгляд, гениальная фраза. Она содержит специфику журналистской деятельности. То есть даже если журналист, назовем так, не, на, не наймит, не там, заказуху печатает, да, не джинсу там всякое, а вот такой искренний идеалист, да, он все равно никогда не знает всю правду. Поэтому он в любом случае будет говорить правду, не всю. Дальше встает... Вопрос, а что распространяют? вот слово «правда» ценностное, убираем его, что распространяется сегодня по каналам СМИ, если в такую объективистскую позицию встать, некую информацию, да? а что такое информация, ну, некие сообщения. Да? Мы говорим, а есть понятие «научный факт», который несет ну, в большей степени смысловую нагрузку истинности, да? поскольку он доказан там, экспериментами, там, другими научными методами. А мы имеем дело в нашей, так сказать, медийной деятельности э, сюжеты, которые на 100% построены на научных фактах? Наверное, нет. Значит, мы имеем дело чаще всего с сюжетами, построенных на мнениях. Мнение чье? Журналистское. Да, соответственно, дальше встает вопрос об имидже журналиста. Вот у него такая репутация, у него одна аудитория, которому доверяют в большей степени, а вот у этого другая репутация, и у него как бы кредит доверия иной. Но мнение, заметьте, истины это две большие разницы. Да? Мнений, как там, сколько людей, столько и мнений. Да? И вот с этой точки зрения сегодняшние соцсети и прочее, они позволили обмениваться не информацией, на мой взгляд, а именно мнениями. Это такая своеобразная большая коммунальная кухня, на которой можно транслировать десятки и тысячи мнений да, и претендовать на некую истинность. Есть еще понятие знания, например. Да? Знание вроде как тоже нам, если я что-то знаю, значит это истина. Поскольку я либо собственным опытом это проверил, либо имею такие источники, которые ну, не подвергают сомнения истинность моего знания. Фуков в свое время даже целую теорию разработал режима истинности, который как бы вот опирается на идею социального конструирования этого режима истинности. И как бы это доверие, оно опирается на понятие «научный факт», на понятие «практик удовлетворенный, который собственным опытом не, некую мы, мысль проверил, и э, журналист, который талантливо транслирует это. А, и что? А то, что то, что мы сегодня называем медийной коммуникацией, на мой взгляд, вообще никакого отношения не имеет к таким словам, как там «истина», там прочее, прочее, прочее. Хороший термин появился – «постправда». Вот очень... Точный, намёк, на мой взгляд, термин, поскольку вот Марина говорила о том, что разум в состоянии отличить, где мнение, где истина, где значит, правда, где фейк. Ну, примерно, Простите контекст мнение? такой был. Мнение от информации. От информации, хорошо. Как хорошо, хорошо. Но, ну, на мой взгляд, это достаточно сложно, если вообще возможно. Да, потому что уязвимость массового сознания перед э, фейк-новостями -фейк очень большая. Ну, Как вы можете отличить фотографии перед вами фейковая или настоящие? Очень хороший фильм в свое время был, он не потерял свою ценность. «Вэк the dog» – это когда хвост виляет собакой. Но ну, элементарно это делается, да, картинка, на которой демонстрируется, что якобы где-то чего-то там происходит, да, а де-факто это, это не происходит. Вот. И с этим как бы два варианта. Либо с этим смириться и четко понимать, что медийщина – это одно, а жизнь это другое. Так Хотя сегодня как бы ни один факт не имеет, как бы ни одно событие не имеет права на существование, если о нем не говорят, не пишут, не обсуждают, да, если оно медийно как бы не отражено. Или другой вариант, ну, наверное... Стоит обсуждать, а какие вообще есть потенциальные возможности, а дальше уже выходить на идею технологий, как вот отличить рассуждение от некой информации. Но опять, что такое информация? Либо научный факт, да, либо четко как-то по-иному верифицированный набор фактов. Но факты сами по себе ни о чем не говорят. Вот Есть такое распространенное как бы, заблуждение общественного сознания, что факты говорят сами из себя. Ничего подобного. Говорят за себя только интерпретации. А интерпретаций может быть множество. И современные медийные технологии позволяют управлять интерпретациями. Спасибо. Это уже источник власти. Спасибо. Достаточно обстоятельное изложение позиции. Я все-таки за один ваш тезис по фейк-ньюс, фейк да, фейковым новостям хотел бы зацепиться и предложить дальше нашим спикерам это еще тоже пообсуждать. По мне так фейк-ньюс существовал всегда на протяжении всей истории и вообще назовите какую-нибудь эпоху, когда их не было. Святонот, когда, там, что такое новости святой инквизиции, если не чистой воды фейки, в которые верила огромная массу людей, кстати, не могла различить правду от неправды. вот, вот Если у вас распущены волосы, там, да, и от вас идет приятный запах, значит вы точно ведьма. Да, а сейчас это эталон красоты. Вот с вашей точки зрения, в чем опасность и есть ли эта опасность? Не преувеличиваем ли мы ее, связанную с фейк-новостями и с фейк-ньюс? И вообще использу они используются сознательно в достижении тех или иных политических задач ну, во всяком случае, преимущественно сознательно, или это все-таки действительно вот в общем потоке, которые в информационном глобальном, который сейчас стал трудноуправляемый, ну, просто вот ну, попадаются так же, как попадались и раньше, чего уж просто стали как-то больше обращать на это внимание, но они не являются таким, скажем, сосредоточением зла в политической борьбе, в политических каких-то замыслах. Вот так вот пространно сформулировал, <связан> попробуйте конкретизировать для нас, для зала вашу позицию. Я просто сразу замечу, да. Лёнь, хочется насторожить аудиторию, что а, преувеличивать эту опасность никак нельзя, потому что ровно месяц назад, ну почти ровно месяц назад, 24 января, в первом чтении был принят федеральный законопроект о наказании за а, новости, которые будут сочтены Фейковыми, и при этом, значит, выражение неуважения к государственным органам и государственным символам. Поэтому ну, вот я, я хочу призвать к сугубой в какого, ответственности как, в наших рассуждениях. В каком-то смысле я про это и спрашиваю. Не слишком ли мы преувеличиваем? Мы? А, ну, мы, мы, вот, мы, вот я, с например, совершенно и не, вот не склонна преувеличивать там, да? опасность конкретно для себя. А, а может действительно это все-таки злонамеренные какие-то умышленные действия, связанные с производством фейк-ньюс, и тогда да, тогда и действия законодателям как-то можно понять. В общем, давайте тогда с вас начнем, или... Я как? могу начать реагировать. Фейк-ньюс сегодня стал, конечно же, передовой мировой политики, и это один из самых передовых и востребованных инструментов на международной арене. Государства, альянсы, различные группировки с друг другом, ну государственные группировки, я имею в виду, с точки зрения элитных каких-то раскладов, они, конечно же, с друг другом сегодня борются не в формате реальной войны, да, а в формате прежде всего фейковых событий. Когда мы говорим про фейк news, это не только то, что опубликовано в какой-то газете или в каком-то аккаунте. Это конструирование события прежде всего. И часто события, ну вот, на нашем профессиональном языке уже появилась такая шутка: что вообще не важно, что происходит. Важно, что создается и что потом ретранслируется. это такое В профессиональной среде это и самоирония, и сарказм, и в какой-то степени боль, потому что все мы выросли в классической университетской школе, когда для нас конечно объективность и факт-чекинг были ну, топовыми, топовыми ценностями, да? вот. но то, что мы видим происходящее в, в международных СМИ, мы видим, что очень много придуманных событий, искусственно придуманных, они искусственно взращиваются и искусственно соответственно, дается трактовка. И в этом смысле Татарстан сегодня находится в безопасной зоне. У нас пока нет истории про фейк-ньюс. У нас есть какая-то неправильная, ну, не то что неправильная интерпретация, какая-то ну, кривая, односложная, упрощенная интерпретация событий. Есть ну, сгущение каких-то эмоций, да? такие по манипуляции манипуляции на уровне первоклассника, когда первоклассник пытается подействовать на своих родителей, там, допоздна там посидеть перед телевизором или не скушать кашу, да, вот он такие манипулятивные приемы использует, у нас это вот примерно пока на этом уровне, но все, что происходит на международной арене, когда вводятся санкции, например, против России, не обсуждая, хорошо это, плохо, кто там как поступает, мы понимаем, что для того, чтобы обосновать Какую-то политику в отношении России используются специально сконструированные события, они освещаются крайне выпукло. И это позволяет обосновать какую-то элитную политику в Европе или там в Америке для своих граждан, почему они ведут такую агрессивную риторику. Сегодня фейк-ньюс это прежде всего борьба в международной политике. Второе, еще, раз, еще раз уточните, то есть это борьба с интерпретациями, это которые, сам... в общем, что в этом страшного, что каждый интерпретирует события по-своему. Да, но когда фактор. мы создаем, Или... как, когда конструируются события, уже не важно, как ты его интерпретируешь, потому что так сконструировано, что весь диапазон мнений укатан в этом событии. А, ну, в этом как бы в этом есть все. Это дабы огромное искусство политтехнологов, если рассматривать эту профессию внутрь себя, не рассматривать тот общественный эффект, который ну, получается в силу, в силу этих мероприятий. Да, внутри профессии. Это сегодня топовая такая компетенция уметь конструировать события. И это сейчас инструмент международной борьбы, международной политики. Очень активно используется внутри России есть, ну, есть истории, ну, они скажем так, в большей степени на федеральном уровне, когда разные группы, разные группы борются с друг другом за влияние за, ну, за то, чтобы реализовывать какие-то истории. они, конечно же, сгущают краски, иногда тоже докручивают эти истории как, как нечто важное. Мы видим это и в, например там, в протестных акциях, когда организуется некое протестное движение, ну, не всегда же на протест приходит очень много людей. Ну, приходят люди, там, 100 человек, 200 человек. Да? А по политики, преследующие интересы развития там, протеста, они, конечно же, не могут сказать, что вот на нашу протестную тему пришло 100 человек. Потому что в этот момент они себя дискредитируют. Они вынуждены, вынуждены говорить о том, что пришло несколько тысяч человек. Что приш... пришла самая активная часть общества. И это есть такая форма фейк-ньюса. Так, понятно. Да, но ну, я, во-первых, считаю, что а, мы сейчас тоже стали свидетелями манипуляции в каком плане, да, то есть смещение акцентов. Оказывается, у нас фейк-ньюс там международные какие-то международных вопросов, другие государства кто-то конструирует. Это, безусловно, имеет место быть. Но мы с вами должны, наверное, обсуждать все-таки нашу страну. И на самом деле большая проблема как раз то, что э, не само по себе существование фейк а когда фейк-ньюс становится государственной политикой, понимаете? То есть вот я считаю, что по этому закону э, надо штрафовать в первую очередь правительство Российской Федерации. Вот вы вдумайтесь, правительство Российской Федерации три года у нас, э, нам заявляло, что он снижается прожиточный минимум в стране. То есть мы все с вами ходим в магазины. Мы видим, как все растет, растут тарифы, цены, все, все, все растет. Но правительство Российской Федерации три года с таким упорством говорит, нет, прожиточный минимум снижается. Следующий год опять снижается. Разве вот это не проблема, вот это самый настоящий фейк ньюс который стал государственной политикой. То есть вместо того, чтобы признать, что у нас проблемы, что падают э, доходы населения, что денег не хватает, они занимаются вот... Э, формированием таких фейковых новостях, новостей, но они сами по себе становятся большой проблемой, потому что это уже отсюда следуют все остальные решения, это финансирование и так далее, и так далее. Да? Вот это большая проблема. И причем, чтобы вы поняли, что я не преувеличиваю, да, а простой пример. Вот э, недавно сменили главу Росстата. И перед этим он подвергся критике, его критиковали за то, что он, оказывается, неправильно считает доходы населения, что у нас реальные доходы населения снижаются. Его критиковал, значит, вице-премьер. Вдумайтесь, да, то есть не правительство там обсуждает, боже, что же делать, у нас три года там, хотя не три года, уже пятый год, по сути, падает, да, реальные доходы населения. То есть что будем делать, катастрофа? Нет, они говорят, слушайте, вот этот парень неправильно считает. И следующий, конечно, он будет как раз нам уже фейк-статистику. Она и так статистики, ну, вы знаете, не уверить нельзя. Немножко... пересекаясь здесь в чем, э вопрос все-таки. В данном случае речь идет о фейковой информации, то есть заведомо сконструированной, ложной конечно, информации. Да. Либо это вопрос интерпретации. Ну, в данном случае разные методики, да, по которым считает статистика. Понятно, что тут разные методики можно применять, разный результат получать, и дальше его... Методика Но это вот, уже интерпретация вот, Я попытка, не знаю, да? вот, Можно можно было. Подождите, подождите. что прожиточный минимум в стране у нас э, снизился, что стали, стало что-то дешевле вообще. Сейчас, вот, она она ремарка, скажет, ну, это говорит кто человек с последней моделью айфона. Чтобы мы И говорили что? про снижение Но реальных доходов, мы, манипулярен, мы манипулярен, должны манипулярен. просто представить. Спасибо. Человек, рассуждающий о снижении реальных доходов, имеет последнюю модель iPhone. Подождите, имеет, и подождите, айфада, вот даже и айфон подожди, да не имеет это значения. это не имеет значения. Нет, да, я объясню почему. Потому нет, что конечно. тот же iPhone за три года... Тоже вырос в цене, понимаете? Это не имеет значения сейчас. Какой у меня iPhone или какой у него iPhone? У и, меня, кстати, стал. Ну, я знаю, подменил, пришел. Вот на, да, Благо регулярно. есть iCloud, да, быстро да. перегнал. Вот. А, на самом деле, то есть это не имеет значения у кого какой iPhone. Вопрос же в том, что все растет. Если все цены растут то не может прожиточный минимум снижаться вы поймите слушайте скажите вещь. пожалуйста вот аудитория уважаемая, имеет ли значение я понял что вы хотите модель телефона у политика когда он <связано> <Так> рассуждает <связано> о доходах населения имеет это значение или нет если он с кнопочным телефоном старой модели рассуждает там о снижении доходов это одна история а когда он рассуждает с последнюю моделью iphone ездит за рулем ipad а все признаки успешного человека и рассуждает о снижении реальных доходов я учился в этом университете во втором здании. В моей молодости можно было припарковаться вокруг университета вообще везде. Вот когда у меня появился АКА, вы не знаете, наверное, такая машина была маленькая, смешная. Вот, а сейчас ее давно уже не производят. На третьем или на четвертом курсе я мог припарковаться везде. А сейчас негде припарковаться вокруг университета. Это к вопросу о снижении. А мы все немножечко а, расслабились и а, забыли о строгости формулировок. Это называется чистая демагогия. Да? То есть, а, если у тебя... Вот я это имя первого сказать. Я должен у меня даже не айфон, поэтому да. я могу сказать а, совершенно, да, об этом а, откровенно. А, понимаете? Я думаю, что э, большинство присутствующих просто не понимают, что такое прожиточный минимум, и о снижении или повышении можно, может создаться превратное представление. Да, если прожиточный минимум повышается, э, понижается, то это хорошо, и, то есть наоборот. Да? А на самом деле э, мы знаем, что Деголь э, э, не был бедным человеком, скромно говоря, да? но при этом он сделал Пятую Республику в общем, достаточно преуспевающие. Мы не требуем от э, Путина, чтобы он э, оделся в рубище и э, вместо своего кнопочного телефона пользовался наскальными табличками, хотя в области нашего законодательства именно такое впечатление иногда и возникает. Мы э, хотим, чтобы мы все, вне зависимости от наших э, политических убеждений и от наших контрактов с властью, мы все хотим, чтобы власть была вменяемой, и чтобы меры, которые она принимает, удовлетворяли значительно большему, как можно большему количеству населения, интересам. Вот и все. При этом требовать от политика ли, от представителей коммуникационного бизнеса, чтобы они были бедными, это неправильно. Это значит их дешевле купить просто. Правильно? Вот, вот это все, да, вот это все что я хочу сказать, возможно, это будет общепримиряющим таким Согласен, пиарщики, а, владеющие манипуляцией, должны получать крайне много, как гонорар. Но, ну, видимо, не удается пока, да? Ну, не так, как, скажем так, оппозиционная партия, да. Так, подождите, вы либо сейчас примеряетесь, есть... либо снова разжигаете нет, поэтому я и сказал в самом начале, что мне жалко, что нет представителей «Единой России». Мне было бы интересно посмотреть, как представитель теории Дарвина реагировал бы на того и другого. Да? То есть. А в данном случае Вы, мы... Не мне, не да, не нет, так, нет, на, на «Единую Россию» я бы реагировал только с обожанием. Им так хорошо вместе. Вот. Я тогда, если позвольте, вам тоже этот же вопрос адресую. Все-таки, где, с вашей точки зрения, Начинается фейк ньюс а где он заканчивается? Да, вот, если так уж совсем упростить его, совсем, да, что называется, свести до, до земли, да, конечно. Вот, на мой взгляд, совершенно верно, коллега обозначил, да, что как бы, есть понятие конструирования событий. Вот как социолог скажу, что есть целая теория, концепция такая, называется социальной конструирование реальности. Да, и в этом смысле то, что мы называем реальностью, это не совсем то, что как бы реальность там, природных каких-то событий. Да? Вот в общественной жизни очень многие вещи так или иначе сконструированы. Можно конструировать интерпретации. Можно... Но фейк ньюс сегодня ⁇ это технология конструирования некого псевдофакта, псевдо псевдособытий. Я не случайно сослался вот на фильм. Кто не видел, наверное, уже советую все-таки посмотреть. Ну, очень такой образный здесь называется «Когда хвост виляет собакой». Вот, на ровном месте в целях отвлечения там, вот, скандала сексуального с президентом США создается война с Албанией. На ровном месте, на экране телевизора. Знаете, и это становится событием, которое в реальности я, я, я, не ну, существует, ну, смотри, но медийно это, существует. Это было всегда в истории. Да, всегда но, конструировалось сейчас, нечто, сейчас, что сейчас. потом... Может, а может, отвлекало внимание, про... уводило агрессию в сторону ну, какого-то народа, деревни, согласен, нации, согласен. Там. Но сегодняшние средства массовой коммуникации породили новые технологии, которые делают это гораздо более эффективным, гораздо более убедительным и фактически размывают границу между вот, ну, некой физической реальностью, да, так скажем, и, и реальностью социальной, медийной. Вот в свое время был такой Знаменитый канадский социолог Маршал Маклюэн у него было совершенно гениальное выражение: Medium is the message. The message. То есть, вот э, медиа, то есть сообщение, и есть сам сообщающий. Вот тот, кто как бы озвучивает, в данном случае озвучивает не обязательно словами, да, там, видеосюжетом, фотографией, что якобы некое событие произошло и есть его содержание. И мы не знаем не прибегая к специальным каким-то возможностям, которых у рядового читателя, там, потребителя информации нет, отделить, где перед нами фейк-события, а где, соб... где реальная фотография реальных людей в реальных обстоятельствах. Понимаете, вот сколько раз ловили белые каски на том, что там химатака, это снимок какой-нибудь десятилетней давности, так, который просто преподно... из и другой даже страны но который преподносится как событие, произошедшие, допустим, там в Сирии. И отличить это, назовем так, широкая аудитория, не может. То есть обратиться к каким-то там ну, экспертам возможности нет. Обратиться к каким-то технологиям, я не знаю, там, технически, как это отличить, там фотографию сделанную, там условно говоря, с применением фотошопа какого-нибудь, у простого человека, как правило, нет. А самое главное, ему это и не особо интересно. Вот, опять же, тут говорили да, о миссии некой работников медийной сферы. А кто сказал вообще, что аудитория жаждет правды? Как там еще у Пушкина, всех низких истин нам дороже нас возвышающий обман, да? а люди потребляют на это есть спрос. Парадокс в том, да, что на фейк потребители фейк-ньюс это не только жертвы этой манипуляции, да? но они жаждут этого. Есть спрос, выраженный на подобного рода, но есть спрос на сплетни, как вот тут сказали, что там у кого-то запор, да, и он поэтому подписал какой-нибудь закон. Есть готовых куча людей, которые именно это и хотят узнать. Именно это и жаждут прочитать. А уж если им фотографию покажется на эту тему, они вообще счастливы будут. Они даже деньги готовы платить за подобного рода фейки. Вот поэтому я употребил слово постправда. Мы живем в эпоху некой постправды, где... То, что мы называем истина, дополнено вот этой самой ложью, да, фейковостью. Так И они друг с другом составляют вот эту медийную реальность, в которой мы сегодня живем. Плохо это или хорошо, отдельная тема. Как бы давайте говорить о границах функциональности и дисфункциональности этой ситуации, в какой степени как бы это, ну каким-то образом решает какие-то задачи связанные там с общественной экономической жизнью, в какой наоборот, она там ломает какие-то там ну, позитивные решения там, и прочее, прочее. Вот это, на мой взгляд, фокус обсуждений должен быть. Просто, ну, как такое морализирование, да, оно непродуктивно. Спасибо. А... <плодисменты> Кстати, вот раз уж вспомнили про айфоны, а вообще, у кого айфоны в зале, ну не стесняетесь? Ничего с благостоянием-то. Нормально, да? да. Ага. А про говорим а о а не, а не целевая. О я же не спрашиваю. Не целевая, да. В основном дети, да? Не те люди, которые сами себе на жизнь зарабатывают. Ну, ага. ладно, что уж спросил-то. <свят> не, если вы хотите возразить, <свят> <Я> возразите, <свят> конечно. Я же <свят> тоже немножко манипуляциями занимаюсь. Так, кстати, есть ли вопросы? Потому что так много наши гости обращались к залу. Зал деликатно, интеллигентно молчал так. Вот, и, да, чего уж мы, да, потом скажем. Есть что спросить? У вас был вопрос? Нет, не, это было просто лёгкое возражение. Ну хорошо, возразите, я микрофон вам передам. То есть девушка сама зарабатывается на жизнь. И, и к ней уместно применить слово Вопрос, мнение, возражение. То есть, что есть это сказать, то… Лёгкое возражение, потому что я думаю, что здесь, наверное, уже детей мало, кто сидит. Да. Третий курс четвертый, и поэтому мы, наверное, уже можем немножко оспорить прыжиточный минимум, и то, что мы не дети, и ну, вполне уже обеспечиваем себя сами. Ну, как минимум, половина из нас, я надеюсь, да? Ну, раз так, то вы не правы. Раз есть возможность для студентов самим себя обеспечивать, это говорит о том, что не так уж плохо все нет, прожиточный нет. минимум. Это вообще вы знаете, что это прожиточный минимум? Да, конечно. Ну, вот э, вы поймите, это набор товаров, минимальный набор товаров, чтобы человек существовал. Спросите, И если да. цены растут, он не может э, снижаться, вы понимаете? Да, да в этом я согласна. Да, ну, вот. Вот видите. у меня он был 500 рублей в первый месяц проживания в городе Казани. Мой личный прожиточный минимум был 500 рублей, я прожил целый месяц на 500 рублей. Потом, когда папа приехал из Челнов спросить, ну как дела. Я говорю, ну, буквально, ну, а не в, умер. А в каком году это было? Это был 99-й. 99 стоимость рубля был. была немножко другая. Ну, была другая, да. Ну, жили вот на ровно те 500 рублей, там, те, которые были. Может быть, не так прикольно, там, айфонов не было, там, машины не было, сигареты курили, как бы Страшно на двоих там одно. интернета не было. Да, интернета не было. Не, был, кстати, интернет. В 98-м ну, году вот у нас это уже это был интернет. Я про... бы хотел... Стоил денег? Не, в, в библиотеке, университета он стоил бесплатно, надо было в очередь отсидеть. я несколько, несколько историй, если… У вас вопрос или как? Вопрос? Um, у меня, во-первых, первое замечание. Давайте uh, сейчас вот, послушаем, uh, а потом… Да. Uh, вот по поводу айфонов. Вот uh, к аудитории. Uh, кто из вас брал iPhone в кредит? Вот это очень важно. Поднимаем руки. Не стесняемся. Мы никому, мы никому не расскажем. Мы просто покажем на Универ ТВ. Вот. Когда два человека берут iPhone. Вы хлеб купили, может быть, в кредит? Почему iPhone и хлеб стали там? В прожиточном минимуме речь идет о неких минимальных потребностях. iPhone же не относится к категории минимальных потребностей, учитывая, что аудитория не в кредит покупала iPhone. Нет, вот заметьте, он сам приплел iPhone к прожичному минимуму, а сейчас вас обвиняют, что вы говорите про iPhone. Вы поняли, ну, да? Когда? Вот Я это поговорить а хочу. опытнейший манипулятор, ковар. Кто коварный. придумал iPhone э, к прожичному минимуму? Кстати, манипуляция Сами это же. заразно, поэтому не подходите. Когда мы вообще в целом говорим о доходах, мы э, должны пояснять. Вот, к примеру, говорим мы, э, вот этот человек взял. Э, Uh, вот у него есть iPhone, uh, iWatch, там, iPad, есть машина. А вот он это сам купил или он взял это в кредит? Это на самом деле сейчас очень важно. Если он взял это в кредит, значит он сам купил, просто... это, это купил, а он это, это деньги? банка. Но он Резонный вопрос. Вопрос о закредитованности населения. Останется ситуация просто чудовищная. Вот, ну, мы здесь, конечно, увидели мало рук, и это хорошо, что это так, что ну, э, такая ситуация здесь. Классический Но... манипулятивный прием — не ответить на вопрос, а увести в сторону. Ну а при чем здесь... Пусть это будет э, мастер-классом, по крайней мере. <mailboxed> <adjustment would be Tremmenden> <vemos> Смотрите, то есть у нас ситуация с кредитами, она просто чудовищная. То да есть если раньше вы вспомните... Вот даже это буквально стоит посмотреть на... На улицу, да, то, что у нас на первых этажах расположено. Артем, все. Видите... Три человека подняли руку, что они в кредит купили iPhone. Какая чудовищная ну, не, ситуация? Ну, не все, во-первых, подняли, кто купил кредит. Во-вторых, а, мы рады, что здесь такая аудитория. Мы же говорим об нашем обществе, а, а не только об, об этом. Об... Ну, где-то где там другое общество. Это для не общество. вас, оно эфемерно. А не они общаются с людьми Сейчас. каждый день. Это не общество. И знаешь, как, знаете, как их обманывают так, эти коллег, коллеги? Коллеги, у вас вообще собеседник есть. У меня даже еще что-то, был сказать? Микрокредитных организаций. Который госсовет отказался принять. А через несколько месяцев Центробанк выпустил решение, даже цифры совпали. Понимаете? По регулированию. Вот так Нет, бывает. Верю. Так, вообще, у меня есть э, вопрос: вот мы тут э, обсуждали СМИ и Telegram, и вот. Э, у меня вот вопрос к вам, к трем сидящим. Как вы относитесь именно к открытым СМИ, к примеру, к медузе, медиазоны или открытой России, которая раньше называлась Мбахамедиа, и вот как оно влияет на, скажем так, массы? Ну, то есть, я правильно Еще понял, вы скажу. назвали сознательно средства массовой это? информации, которые оппозиционное тоже. То есть, вопрос так и формулируем, да, как вы относитесь к оппозиционным по отношению к власти СМИ, вот так. То есть не будем конкретно упоминать того или другого, да, изда издателя, издания? Нет, это прежде а вот всего они должны переживать. У них главный идеолог, да, их сейчас ну, всех репрессивных реформ ировая, на кого работать? Кстати, вам этот До вопрос того, тоже. Как вот, вот, а как вы относитесь России, к, России? Вы на кого? Ну, какие шумы? Вот именно на него? Нет. Давайте на вопрос. Как вы относитесь к оппозиционным СМИ? Вы, соответственно, как относитесь к государственным? СМИ тогда вам, чтобы было чуть спокойнее. А, вот. а вы уж к СМИ, да, так СМИ. Но Пожалуйста. Для меня нет ни государственных, ни оппозиционных, для меня есть или интересные СМИ, или неинтересные, или полезные, или неполезные. Все. И в этом смысле, медуза мне заходит. Я читаю, мне интересно, но ну, классные тексты. И на сегодняшний день, пожалуй, это одна из самых качественных журналистик. В России это медуза, это правда. Зона медиа заходит с трудом, я больше читаю самого смирнова он так довольно интересно рассуждает и как бы последовательно защищает понятные ценности, это интересное явление. То, что происходит у Ходорковского, на мой взгляд, это не интересно, это крайне вторично. А то, что он делает, это как бы просто, когда ты сидишь где-то там далеко и у тебя очень классно устроенная жизнь, и ты как-то себе представил, что мы тут загибаемся, умираем, тут последний кусочек хлеба доедаем, то ты вот пытаешься эту модель ну, как-то как превратить в что-то интересное. Мне это не заходит ровно потому, что он неискренен, и все, что там делается, оно неискреннее. Вот Медуза чуть больше понимает про людей, они делают это классно, даже когда кого-то критикуют, они это делают очень качественно, очень тонко и очень вкусно. Спасибо. Нет, ну я на самом деле ко всем источникам информации отношусь с большим вниманием. Именно как раз меня интересует срез, да, то есть поэтому я отношусь внимательно даже к тому, что, может быть, мне, вот как было сказано, не очень заходит, да, потому что, ну, надо разные срезы информации иметь. Вот, ну, кстати, мне просто искренне поразило вот то, что про издалека писать тяжело. Это прям была почти как цитата. И недавно только Доренко таким спичем разразился, вот, что почему он не смог жить за рубежом, почему он вернулся в Россию, он там уезжал а, в Америку в один период. Потому что невозможно писать о России, если ты не в России. но вот Доренко да. надо постоянно испытывать боль. У коммунистов, кстати, есть совсем другой Ленину было очень легко писать издалека про страдания этой страны, причем, дописался до и только и он, говорят, что у нас да. все Я? Сейчас перезвоню до и извинюсь. Пожалуйста. А я просто искренне переспрошу. Я не поняла, вы хотите получить ответ о наших политических убеждениях или чтобы мы оценили профессиональное качество этих изданий? Что? Я микрофон озвучу, поскольку идет запись. О работе именно этих СМИ или именно тех СМИ, которые выражают некую иную, от общепринятой, скажем, массовой, некой такой точки зрения. Второе. То есть вот те средства массовой информации, которые... Ну, оппозиционные, давайте уж так говорить. Ну, а как ну. может быть... То есть, простите, я, может быть, выражу мнение, которое не все разделяют, но мне кажется, оно абсолютно очевидным. Какая разница, что значит оппозиционные СМИ, не оппозиционные СМИ? Есть СМИ, которые врет по определению, есть СМИ, которые ну, врет иногда просто потому, что не разбирается. Есть СМИ профессиональные, есть СМИ пропагандистские. То есть, ну вот... А это не показатель оппозиционности, это показатель профессионализма. То есть, вот с моей mm. точки зрения, так. Там, где э, ты находишь приличную информацию, значит, э, СМИ сработала хорошо. Принято? Mm, То есть в категорию профессионализма все-таки ушли. Ну, правильно, потому что если ну, ну, а просто развеяться. Ну, какая мне разница? На дальше, то есть, ну, а, у нас популярны выражения там, либеральная шиза, демшиза, а, есть вайтники, есть, то есть ну, множество, да, то есть вы назовете еще более актуальное определение. А, это те, кто верит, потому что значит, на шапке написано Газет Правда или Газета Известия», или там, Орган Единой России. Другие будут верить только потому, что там написано медиазона или МБХ-медиа, оно сейчас, кстати, так называется. А мы с вами как относимся к человеку, который оценивает качество товара по тому, что написано на обертке? Я думаю, что ну, как бы скептически. Скептически можно оценить его будущность такого человека. Спасибо. И вы, конечно, благодарите наших сегодняшних участников беседы своими аплодисментами. Так получилось, что полтора часа пролетели, а мы вопросы только так, так, так, по верхам прошлись. Это говорит о том, что, видимо, мы будем приглашать вас и дальше, и будем стараться развивать эту тему. Тем более год предстоит непростой, и каждую из тем можно отдельно выводить на дискуссию, и очень много еще нюансов, наверное, услышать, узнать, поспорить, подискутировать. Но все-таки возвращаясь к тому, с чего начал, чтобы никто ничего не затаил против ведущего, во всяком случае, как вам такое, если вот не манипулятор, а политтехнолог, например, мы вас будем называть. Вот. Чем отличается политтехнолог, с вашей точки зрения, от политманипулятора? Было ранее очень верное, верное замечание к стоимостью контракта только. То есть, как контракты а пропишут, кто, кто, так и кто, называется? Кто получает больше тогда? Кто получает больше? Кто эффективнее, тот и больше получает, Артем. В нашей профессии это достижение цели. Я не очень понимаю, вот в аудитории будущие специалисты в какой области? Связь с общественностью? А есть люди, кто планирует работать в политике? Только вы одна. Понимаете, да, политике... пойдите к нам на практику. А потом, через полгода, где-нибудь в октябре, Ленин Григорьевич ответит на этот вопрос. Кто короче, политтехнолог или манипулятор? Молодец тогда, пинг-понг раз и сюда переадресовался. Вот манипулятор все-таки, да? хоть и согласился с политтехнологом. Ну, политтехнолог красивее, согласитесь. Я так не понял, кем он себя чтит. Опять про него. Честно говоря. Это мастер производственного обучения. Вот на этой красивой ноте, я думаю, мы сейчас закончим, поставим многоточие и будем ждать следующих встреч. Спасибо, спасибо всем. Спасибо. До встречи.